Эфир. Для тех, кто никогда не говорил на камеру, это вообще тихий ужас. Огромное количество нюансов, на которые мы спотыкаемся, которые мы, не зайдя в лес, уже страш... страшимся, боимся этого. Что как нажимать, куда как разместиться, куда смотреть, где камера, где комментарии, где что, как, чего. Мы ну, спокойненько в закрытом пространстве. Ну, сами себе. Пройдем эту, эту цепочку непоняток, которые внутри тебя станут вообще совершенно естественными, понятными, простыми вещами. И, и через некоторое время ты поймешь, что «О, я в эфирах легко, а на камеру еще легче что-то сказать, записать. Поэтому такой немножечко проброс вперед, который тебе станет легко делать, и соответственно с камерой тебе еще проще будет. Эфир – великая вещь.